Здравствуйте всем! 31 мая 2021 года, 7 часов 20 минут, город Чикаго, 15.20, время московское и нумерология дня. Давайте мы поговорим о том, что сегодня за день, какие люди сегодня качество этих людей, которые родились 31 мая. Ну и как э, жить им <laughs> с другими людьми. А, так, значит, давайте по порядку тогда. Да? То есть люди, родившиеся 31 мая, ну не только 31, 3 плюс 1 это у нас 4. 4 плюс 5 это 9. Тоже имеет значение. Ну, короче говоря, люди, родившиеся под циферкой 4, 4, 13, 22 и 31 числа, конкретно мая, находятся под влиянием Урана, Солнца и Венеры. Ну и, конечно же, под знаком близнецов, а вот близнецами правит планета Меркурий. Очень специфическая комбинация, и это очень неординарная, мы сейчас дальше поговорим про конкретную цифру, число 31, неординарная какая-то такая программа жизненного пути, ну и склонность к очень необычному, к очень неожиданному. И эта жизненная дорога, жизненный путь, он категорически отличается от людей, которые живут в программе, в матрице, и у них все прописано, у них все, так сказать, устаканено, и работа и жизнь у них такая рутинная. У таких людей близко даже нет. То есть эта комбинация вот этих планет, это характерно для, и благоприятно для людей такого творческого склада ума, а именно философы. Это писатели, это композиторы. Но они такие люди очень необычные в плане того, что они как бы затворники. Они не очень любят, скажем, такое общество и чувствуют себя там, ну, на первый взгляд, комфортно, а с другой стороны, им это вообще не нужно. Короче говоря. Дальше. Финансовые проблемы у них существуют, и не, не одна такая проблема. То есть какие-то у них переменчивые вот такие вот фортуны, скажем так. То есть все развивается, опять же, необычно и каким-то очень неожиданно происходит. То есть очень им сложно общаться с окружающими людьми. Ну, и очень часто деятельность таких людей сталкивается с противодействием. Виной всему планета под названием Раху. Вот, Раху. Ну, вот эта планета, достаточно, мы о ней говорили много, она очень необычная. И полна противоречий, будем так говорить. Эта планета и люди, собственно говоря, полны противоречия. Но, тем не менее, люди, которые вот родились в эти дни, они возникают, да, очень часто возникают различные препятствия, но у них есть совершенно феноменальная реакция на эти препятствия, на эти трудности, и они мгновенно находят какие-то пути для разрешения вот этих ситуаций. Очень, поскольку они очень оригинально мыслят, и их будет привлекать различные новые идеи, технологии, процессы, изобретения. Короче говоря, все то, что связано с нетипичностью и с какой-то там неочевидностью. И брак будет тоже очень очень неординарным. Ну вот я знаю одного такого человека, моего знакомого. Он может себе представить, женился на своей жене три раза. Ну и кроме этого, конечно, приключений было много. В процессе этих трех раз. В том числе. Вот. Эксперименты, короче говоря. Эксперименты. Любят экспериментировать эти люди. Ну или какие-то особенные обстоятельства. Воля сильная. Аналитик очень хорошим способностью. Критическим выводам. Но это выводы для себя. Не для людей. На публике эти люди себя очень идут лидерами что в общем- то у них это есть и ну как бы чувствуется в них сила такая вот ну не будет многочисленных друзей будет какие-то особенные свои друзья и вот этим друзьям они очень привязаны и действительно какую-то проявляет какую-то заботу Таким людям мог, еще раз повторю, могут такие люди быть или какими-то артистами, или писателями, или изобретателями. Причем будет у них очень ярко выраженная такая индивидуальность, поэтому везде будет это сквозить во всех тех делах, какими они будут заниматься. Но, еще раз, деньги... Приходят и уходят, и достаточно необычным образом бывает, нестандартным образом. Ну и отличное от окружающих оригинальные какие-то идеи и планы, которые не вписываются в планы, поэтому наталкиваются возможно на противодействие. Вот. Ну и опять же, деньги вот такими вот обычными путями за, заработок денег обычными путями типа пошел на работу, отработал, получил. Нет, это нет для этих людей. То есть, она не будет привлекать таких людей, и будет очень трудно работать в компании с другими. Вот этот человек, который я знаю, он говорит, все здорово, все замечательно, только я буду тут решать. Все вопросы буду решать я. а Вот ты занимайся своим делом, но если возникает вопрос, нет мнений, есть одно мнение, и то мое. Здоровье. Здоровье. Но тоже все очень не запланировано, все очень необычно. Какие-то внезапные болезни, заболевания, которые трудно диагностировать. Повреждения какие-то внутренние органы. Частое воспаление, простуды, грипп, легкие и так, далее, и так далее. Таким людям рекомендуется есть часто, понемногу и в соответствии с диетой. Но не то, что обычно едят все ну, люди, допустим. Вот пошел в ресторан, и вот все едят одну еду. Нет, у вас есть другая диета. Ну и она ну, обусловлена специфическим датой рождения. Поэтому сейчас, потому что есть, ну, по-разному. Есть четверка, четвертого числа, четкая четверка. Есть 31 первая, значит, тридцать ну, вот как раз таки 31 мая, мая 31 эти люди выделяются из других людей, они, будем так говорить, больше, чем все остальные, ну, что ли, счастливее. Ну, то есть то, что у кого-то, у других четверок будет вызывать какие-то минусы, ну, вот у 31 числа это могут быть как раз плюс. Ну, и в общем-то, если уже говорить о том, какие надо было бы носить для магнетического, скажем так, притягательности своей, ну, в основном, -то, наверное, женщины, конечно, касается, то надо носить одежду цветов тех самых планет, которые на вас влияют. То есть конкретно Солнце – это оттенки золотого, оранжевого, бронзового, это уран, ну, уран – это там Раху, допустим, да, планета Раху. Но, тем не менее, уран – это все оттенки серого, цвет электрик, и сапфирово синий. А Венера все оттенки синего, такого переливающего таких цветов. Ну и вот 31 числа специфика цвета Меркурия, кремовые, любые какие-то мерцающие вот такие цвета. Это для людей, родивших конкретно 31 мая. А камни какие? Ну, счастливые камни. Тоже есть так называемые счастливые камни. Это топаз, это янтарь, это бриллианты, это сафиры и лаписферолазури. Лазури. Да. Ну, конкретно 31 числа, поэтому, дорогие именинники, вас с днем рождения. Ну, простите, но... Mm -hmm. uh, у них психотип такой, тем люди, которые родились. У них психотип такой. То есть все материальное в сторону, похоже на 30-е. Вчера у нас была программа, похоже, да, uh, психическое восприятие конкретного индивидуума, которое он представляет, может быть, очень серьезные успехи, но в то же время может быть uh, спад. серьезно Опять все то, что uh, необычно приносит. Он такой человек более замкнут, отдален, скажем так, одинок, отдален от своих друзей, товарищей, и вообще, по сути, само число не является счастливым с какой-то материалистической или какой-то обычной мирской точки зрения. Вот. Ну и теперь давайте мы перейдем к, допустим, с кем мы. Будем общаться. Ну, я это редко делаю, поскольку сегодня программа посвящена именно вот, людям, которые родились то ли 4, 13, то ли 22, то ли 31 числа, то РАХУ, я больше склонен к физической нумерологии, то РАХУ как раз-таки характеризует и вносят в число в жизнь людей вот такие перемены. То есть взлет падение взлет-падение. И у них развивается в связи с этим какая такая двойственная натура. То есть они не являются доверчивыми. Они как раз-таки очень склонны к тому, что вот что-то вот, пообщался, что-то там не получилось. И все, этого человека уже... В нету в поле зрения вот этого вот этой четверки вот то обычно они всегда на стороне неудачников неудачников они своего рода какие-то экстремисты то есть либо сверх либо низ Ну и посредственности или средний класс это не для них ну и это работа, это порядок, пахота, практичность, конструктивность, стабильность и так далее. То есть всегда отличается от мнения других людей. Очень такая конспиративная и очень скрытные такие вещи. Но в принципе любят образование, любит совершенствоваться. Ну вот мой как раз вот этот знакомый, он как-то очень серьезно начал развивать направление кабала. Ну, в данном случае в Чикаго, да? Сколько это все в Чикаго. Очень хороший собеседник, умеет слушать, вежливость, терпимость, особенно с представителями противоположного пола и очень серьезная чувствительность и любябильность. Сексуальный партнер, если это мужик. Вот. Много любовных приключений, но они несчастливые. А, вот, к сожалению, да. А вот женщина, которая родилась числом 4, 4, 13, 22, 31, это очень нежная. А, вот, она очень преданная. Преданная не только своему мужу, но и друзьям мужа. И другими... Скажем там, ну, семья, ценами семьи, мужского пола, романтичность, ответственность, забота о муже, друзьях, родителях, и так далее. То есть берет на себя все абсолютно, но в то же время очень независимая и очень не любит, когда ей диктуют. То есть, э, ей вот с кем нам жить, с кем нам не жить. Повторяю, для женщин. Женщинам, родившимся 4, 13, 22, 31 числа, не, ну, не рекомендуется иметь брачные какие-то отношения с людьми, которые родились этих, в этих же числах, которые родились 8, 17, 26 числа и... Девятого, восемнадцатого и двадцать седьмого. Mm -hmm. Ну вот люди, которые родились первого, ну, третьего, пятого, шестого, десятого, двенадцатого, двадцать третьего, пятнадцатого. Эти люди хороши для них. Вот. Ну, в конечном итоге, да, они добиваются каких-то серьезных успехов. Это да. Но про 22 число мы говорить сегодня не будем. Об этом уже говорилось. Потому что 22 – это особое число, связанное с каким-то воплощением божественного разума на Земле. И э, здесь, э, тут система такая, э, что... С одной стороны это да, с другой стороны, поскольку 22 это кармическое число, но с другой стороны все же это четверка. И вот здесь планета Раху оказывает все же внимание, все же большое влияние оказывает. И вот в этих числах есть, как они гармонируют, допустим, с другими числами. Да? Это более серьезнее, это более длительно, наверное. Ну вот, допустим, число, как гармонирует число, допустим, вот это число, люди, родившиеся, скажем, 31-го, 4-го, 13-го, с людьми, которые родились 1 я уже говорил, это, это хорошо. То есть они как бы противоположны астрологически, да? Но в то же время противоположные полиса привлекают друг друга, ну, люди, которые родились 1 1, 10 19 и 28 то есть они привлекают друг друга и образуют третью силу. Поэтому единицы, единицы, они выгодны четверкам, потому что единицы, они удачливы, у них широкий бог, а четверки они как бы изолируют. То есть вот как пара, э, они могут быть неплохо друг к другу относиться. Да? Дальше. Ну, коротко, поскольку тут много информации, конечно же, есть. Ну вот, а число 4 и 2, допустим, то есть как они гармонируют с людьми, которые родились 2, 11, 20 и 29 числа, вот как они гармонируют. Дело в том, что есть такое понятие четные и нечетные. И вот, опять же, в астрологии четные числа, они враги, потому что в данном случае число 4 и число 2 управляются планетой Раху и Луной. И четверки да, создают на пути э, тех людей, которые родились 2 вот 11 20 29 числа, препятствия. И препятствуют их росту. Понимаете? То есть они страдают. Вот, вот эти люди от, э, э, страдают от этих препятствий и так далее. Двойки, они слишком эмоциональны. Луна. Понимаете, перепад настроения. Луна – это вода. И если это вода, тогда здесь, ну, в или, опять же, буря. Понимаете, вот. Но если брать, вот, если брать их, допустим, выбирать их как замужество, да, то, к примеру, женщина, да, она должна для замужства выбирать мужчин, которые делись третьего, очень хорошо для них, третьего, двенадцатого, двадцать первого, но наоборот нет. То есть четверка должна выбирать мужчин, но не тройка выбирать четверку. Почему? Потому что, э, ну, здесь есть, короче говоря, нюансы, и, ну, вот такие есть рекомендации. А вот 4,4 и такие же, то есть такие же одинаковые полюса отталкиваются. То есть вот такие числа, они не составляют какой-то такой хорошей, идеальной, скажем так, комбинации, не составляют. А, то есть они не очень хорошо влияют друг на друга, хотя вреда особо не произносит. И вот двое людей, которые делись один, четвертого, второй, скажем так, 13 или 22, они могут быть хорошими друзьями партнерами, да? Но вместе, как бы, э, ну, они, им тяжело, поскольку подобное, подобного вот здесь, подобное притягивает подобное, но создает трудности. А, вот. То есть, они не хорошая пара друзей, супруги, но существовать вместе они могут. Вот. А, для женитьбе, э, если уже говорить о том, что 4 и 4, то надо здесь смотреть, когда родился человек и в какой момент времени. Поскольку есть сильные периоды всегда, а есть слабые периоды. Благоприятный период для четверки с 21 марта, вот сейчас, да, и 21 апреля. Или между июлем и августом, 23 и примерно, ну да, 23 по такой же день 20 августа. Вот, ну и так далее. Опять же, когда надо назначать встречу, какие там надо носить одежду, это мы уже поговорили. Вот, ну вот, допустим, теперь четверка и пятерка. Вот, то есть, вот пятерка, да, вот, если они с комбинацией четверкой, то дружба с пятеркой для четверок не хороша, не очень хороша. Потому что пятерка ⁇ это как бы дети. И не могут оказать им внимание, и такой, скажем, дружба, она сходит на нет. А все же хотят, чтобы ну, оказывалось внимание. Чтобы ему оказывалось внимание, она, а она, чтобы и он оказывался внимание. Ты меня любишь? Ты мне нет, скажи, ты правда меня любишь? спрашивает она и надо постоянно говорить да, да да да да я тебя люблю и тогда это вот здорово а если так сказать нет уже так не, не оказываешь знаки внимания ну вот тогда как-то чувства могут угаснуть короче говоря но и понимаете пятерки они какие такие динамичные ребята моторные такие вот эти э КВН-щики, понимаете, такие, не могут, вот четверки, они стагнация у них, не могут они подпитывать энергию пятерок, допустим, да, но в то же время ничего такого плохого нет, ну, и тут есть моменты, когда надо назначать встречу, допустим, выбирать номер дома, это все... Имеет значение и очень э, серьезное значение. Ну вот. Э, дальше. А вот четверка и шестерка составляют гармонию. Вот это тот самый редкий случай. То есть э, шестерка – это люди, родившиеся 6, 15 и 24 числа. Вот. А это гармония. То есть и четверка легко притягивается к четверкам, и четверка к четверкам. Но... Э, э, Сказать, шестерки управляются Венерой, а Венера это медленная, иногда так ленивая планета, ну, так сказать, не то что так, моторная. Вот. И они не могут, они, видите, они ходят, как павлины, понимаете, показывают себя. То есть медленно ходят. Походка такая от бедра, понимаете, у них а эти так сказать ну как свои забивают вот бегают прыгают и так далее вот, и усердно так сказать работают ну и тратят деньги они безответственно вот но вместе работа они могут так сказать один потратил другой заработал то есть как бы нейтрализует вот слишком быстрая четверка слишком медленная шестерка но Долго в одиночестве жить не могут, и, тем не менее, работа вместе, может быть, нет, но как пара – да. Вот. Дело в том, что в большинстве свои люди, родившиеся с 6, 15, 24 они не связаны с себя никакими обязательствами, обязанностями, имеют много внебрачных связей. А вот с четверком тут трудно примириться. Ну, если они вместе. Поэтому э, четвергам, вообще-то говоря, э, ну, как бы по природе семейная жизнь – это не самое сильное качество, об этом я уже говорил. Ну, и четверки тут и, как бы не помогает, Но э, какие лучшие комбинации? Мужчина э, числом 4, мужчина, который делался четвертого, 13-22-31 может жениться на женщине, которая делает 6-15-24 и будет иметь прекрасные годы совместной жизни. Дальше. Две стороны одной энергии это четверка и семерка, поскольку Луна ⁇ Луна, и семь ⁇ это Кету, хоз дракона или южный полюс Луны, а четыре – это голова дракона или северный полюс, и расположены друг друга по отношению на 180 градусов. Друг за другом они, так сказать, гоняются, но смотрят на вещи абсолютно по-разному. Четверка она агрессивная, семёрка – она, она вот. Но астрологически они друзья, поскольку тело и голова, ну, их разделили, но, тем не менее, так сказать, друзья, да? Одно, одно целое в будет хорошее если семерка это женщина то есть женщина родилась 7, 16 25 а ее мужик родился понимаете 4 13 22 31 да понимаете вот ну и если говорить уже о бизнесе если семерка будет инвестировать, а четверка будет менедж, выполнять практическую какую-то работу. Вот. Дополняют друг друга. Голова управляет телом, шея управляет головой, голова телом. Ну и вот четверки, в принципе, управляют семерками. Теперь восемь. мы уже заканчиваем. 8 это мир дому твоему, говорит восьмерка потому что четные и поэтому статичные. а вот эти которые они прыгающие бегающие и перетекающие с места на место ну имеется в виду цифры нечетные вот четверка и восьмерка четные но четверка еще раз активная но ну, и комбинация с восьмеркой не несет какой-то такой пассивности, да. Но спокойствие не, им не грозит. То есть законы они трактуют по-своему, они постоянно где-то с кем-то митингуют, и с кем-то они, и те, и другие, с кем-то они входят в какие если только не соглашаются, они входят в какие-то противоречия. Да, помогают бедным, очень даже помогают. Ну, дальше что? Восьмерки они лучше для четверок, как друзья, деловые партнеры и супруги. Восьмерки хороши для четверок, но восьмерка должен быть желательно, чтобы был мужчина, а четверка женщина. Вот. Ну, вначале там будет какие-то противостояния, но потом будет все в порядке. Ну и, наконец, последнее, это число 9, это управляется Марсом, девятка, и Марс является врагом числа 4. То есть это социальные люди, все же девятки социальные, это могут быть филантропы, могут быть все равно за собой вести большие группы людей, и они ну, на виду. А четверки нет. Вот. И дружба больше э, здесь благоприятна для четверок. Э, девятки они э, воины, полководцы, там, борцы, а четверки, э, ну, они, по сути, враги девяток и имеют достаточно э, больше, ну, значительно точнее, больше терпения, девятки им надо, им надо быстро, сейчас, прямо вот, вот, вот, вот. А четверки, ну более-менее, да. Ну что еще благоприятные для дружбы и деловых отношений такие числа? И четверка четверкам нужно избегать женитьбы с девятками. Ну то есть девятка, если это женщина, четверка, мужчина. Вот здесь не будет э, хорошо. Вот. Но женщина с числом 4, наоборот, может выйти, если уже необходимо, э, то может выйти замуж за мужчину, который родился 9-го, 18 -го, ну и 27-го числа. И здесь есть серьезные моменты, серьезные люди, допустим, э, это те, ну вот скажем так, какие, допустим, рекомендации могут быть. Их нету особо в интернете. То есть желательно четверкам, поскольку у них сочетание такое: 1,4 и 2, а 2, а семерки 2,7. То есть 1,4 это, ну, скажем, понедельник, да, и вот четверкам поститься надо желательно, да. Поститься каждый понедельник и каждый четвертый, записывайте, и каждый четвертый день каждого восходящего и нисходящего цикла луны. То есть в этот день им рекомендуется пить соки, а если необходимо, то и фрукты, и сразу после захода Солнца. Да? Вот, годы жизни, ну, начиная с, там, допустим, не знаю, с 22 лет давайте. 21, 31, 40, 48, 49, 58, 67, 78, 85. Пока Вот. Это хорошая года. Ну и также хорошая года для четверок Да. Ну и чтобы им рекомендовалось, рекомендовалось на... Есть такое понятие биджа-мантра. мантра которая ну, имеет особое там, словосочетание. Но это не сейчас. все равно в голосовом варианте без видео. Видеокамера не работает. Поэтому без видео. Победу над врагами. То есть это божество Раху, Дарует способность задерживать победу над врагами. И... Отвечает за творческое мышление, что способствует успешному социальному продвижению. Поэтому э, надо читать эту мантру и медитировать на э, Раху. Да? Мантра читается, соответственно, в определенном э, направлении. Ну, если не Раху, тогда, поскольку такого как бы, планета не существует, ну, есть какое-то изображение, но в принципе четверком предписывается как бы служить а, такому высшему существу, как Ганеш. Да? Вот, у Ганеша четыре руки, и голова слона одной рукой благословляет, другой держит топорик, чтобы контролировать желание. В третьей у него ласа, в четвертой держит сладость ладда, называется. Вот это любимая такая сладость для Ганеша. Ну, вообще драгоценный камень для четверок гессанит. Ну, желательно гессанит носить в кольце или подвеске и желательно, чтобы было пять металлов его окружало. Вот почему и для восстановления ну такого, как сказать, электрохимического баланса. И это, конечно же, на Западе никто не знает. Надо принимать толченый гессанит. Ну вот такими делами. Хорошие дни для четверок это суббота, воскресенье, понедельник. Ну и особенно если они попадают на числа 4, 13, 22 и 31. Дорогие друзья, ну вот такая вот у нас сегодня программка, посвященная дням рождения людей, которые родились, ну, в данном случае первого, но также четверка 4 числа тринадцатого и 22. -го. Всего доброго, до новых встреч.